Всем привет! Вы на канале History One Family. Сегодня, oh у нас, сегодня у нас Новый год. Подготовка к нему, готовка, короче. Вот, и я сейчас прям на самом деле прям так переживаю, мне сердце так прям бомбит. Но мне так все равно. Сейчас будет, наверное, какая-то Максимина реакция, потому что... Потому что потому... Да? Я даже не знаю, чего как вообще. Максим, отложи телефон уж хотя бы, блин, на пять минут. Уберите Папа с тобой Я хочет. Повидавить. Я хочу с тобой поговорить. Папа тебе подарок хочет подарить. Вот так у нас начинается новый год. Не хочешь папу дарить? Пойдем. Иди к папе, там такую штуку папа тащит тебе. Иди к папе. Алексеевич. Почему? Сегодня какой день? Что сегодня? Новый год? Да. А ты слез... только не говорили что-то. А что слезы текут? Мы с мамой тебе сегодня хотим сделать подарок. Калпой? Ну ты сейчас откроешь вот эту коробочку. И сам узнаешь, какой подарок. Так же давай слезы вытирай. Супли беги, смаркивай и открывай коробочку. Но я уключу камеру. Только а чего? Я хотел наоборот на камеру, чтобы ты закрыл, Сам потом посмотри. Как думаешь, что там такое? К... Можешь по, по весу понять? Смотри, что там такое. Кирпич. Ну, открывай кирпич свой. Вот за веревочку, за эту тему Ну, так. Да. А ну, да? Ты за бантик тянешь, да? Мне кажется, ты просто можешь разорвать как-нибудь снять. Кого веревочку, то он не разорвет. Да, ну да. Снять. <свист> Давайте вот так немного чуть-чуть. <свист> ты готов? Да. А что там такое? Я даже не знаю. Не знаешь? Да. А предположения какие-нибудь? Нет. Нет. Спасибо! Что это такое? Телефон! Телефон? Да. У тебя теперь есть свой телефон? Да. Это как так. Может, он не телефон? Может, это просто коробочка? Нет. Ты с чем не настроен? посмотрим Что, все запутали могуус с папой за завер... закрутили там этот скотч двухсторонний Давай. Ну, ты говоришь на 2 секунды распа будет замотали так замотали это можно не отзирать Максюш. это тоже Всё, можно а расстав... что ж могу, так уже можно открывать вот что он сбоку, он, надо до последнего растянуть момент да все открываю уже не не не не не <сícline> <сícline> Я, правда телефон Спасибо. Пожалуйста. Давай, выковыривай. О, ничего себе, лопатина какая. Спасибо. Пожалуйста. А как включить его, знаешь? Да. Кнопочку долго держи. А как его так? Сейчас, сейчас он включится. Спасибо. А там покажешь, что там на экране будет? Да. У тебя больше, чем у мамы папы даже телефон-то будет. А Смотрите я? скорее. Нет, нет, нет, нет, нет. Эй! Ты ч? Ну так ты высмор свой. Спасибо. Он такой сид. Спасибо. Ну ты там. Сейчас будет бегать по всей квартире. Спасибо. Ты рад? Да. Тебе понравилось? Да. Ура! С чего? мы говорим. Всем говорю, вам говорю ура! Короче, у нас где-то там 12 утра примерно, приблизительно. Мы сейчас собираемся в магазин, у нас вот такой огромный список, что нам надо купить, потом мы приходим, начинаем готовить, нам нужно успеть все сделать где-нибудь так до 10 вечера. Мы, как всегда, все оставили на самый-самый последний день, на 31 число, поэтому сейчас мы будем бежать, мучиться, готовить, разрываться, и вот. Да, папа? Угу. Ты рад, что ты наконец-то ему отдал? Да, дождал, дождались. Наконец-то! Сын сейчас потеряли детеныша. Тебе спасибо. Спасибо. Пожалуйста. А мы с папой начинаем собираться в магазин. Погнали. гора Максим, мне кажется, можно даже дома оставить. Он не заметит. Не. Берем с собой тебя? Да. Поехали собираться. Фух. Включи обратно раба. Пусть убирается, а мы будем собираться. Я тут недавно в ТикТоке видела видос. Ребята Я решили оставить включенным на весь день ушли на работу. А собака накакала посередине комнаты, они пришли и это все размазано во всей квартире. И она стоит на видосе и просто плачет, потому что ей все это убирать. Начинаем бегать Время вообще сколько, чтобы понятия было? 12, я правильно сказала Пробежали. У нас есть 10 часов на все про все Финансы подготовлены на стол У нас было примерно рассчитано Ну мы вообще идем сейчас чисто то, что нам нужно на стол Насколько мы рассчитывали по деньгам, что у нас уйдет? 7, ну семь восемь. Сейчас посмотрим, сколько будет. Заранее у нас уже закуплено, потому что это я просто раньше что-то где-то ходил, мы взяли уже маслины, зеленый горошек и две банки красной крылешки, потому что не я ее не ем. Максим, мне кажется, тоже вряд ли согласится. повезло. Ну да, в нашей семье повезло, что я не ем никакую рыбу, никакой икры, никого и Леша это все ест один. Поэтому мы сейчас бежим, посмотрим, что на что у нас вообще будет по деньгам. К слову, по факту, стол-то на два с половиной человека. Да? Меня, тебя и Максимочка. Я предлагаю, знаешь, что еще сделать? Сходить в магазин и купить лампочку за 300 рублей. Вот эту вот, яркую сюда, потому что бесит этим, но, который у нас на кухне. Мы идем с санками или без? Можем дорогу но там еще мощнее есть. А у нас есть 500 рублей на лампочку лишнее? Идем, чуть Ну, ладно. Нам же сейчас донатили как Улучшаем качество света в этой прекрасной комнате Так, чё? Максим, все, счастлив, продовольны Конечно, большой По сравнению с моим Папа, как включить? Это iPhone 11 и типа Больше прям Да, конечно Бежим Мы куда сейчас сначала? Ты серьезно? Может быть сначала в электро за лампочка, а не с огромными количествами пакетами. Там тоже. А платок ну, не взяли? Конечно, взяли платок. Я Сейчас я предлагаю сходить в электро, купить лампочку, а потом уже пойти в окей. Ну, давай. Я только не уверена, что она работает. А электро, конечно, работает. Часов до пяти будет. Окей, да, думаю, что не работает. Да, прямо, У не нас купил. сегодня на удивление даже тепло на улице. Главное еще дождаться и надеяться, что сегодня нам успеет прийти салют. Он едет из Москвы. Если не успеет, будем пускать в праздники, но хотелось бы сегодня. Бежим! -ху -ху! Насыщенный денек. Конечно, у нас все праздники такие. У нас на каждый день все расписано, куда-то ехать, что-то снимать, монтировать. Бежим. Леша тут когда-то работал. Да. Санки оставили? Сейчас Лампочку купили, Насколько? сколько, 280 у нее, да, свечей? Да. Посмотрим. У нас, по-моему, такая же, у нас либо Нет, на 30... Ну, на это отдает, ты имеешь в виду, у нас Нет. либо 280, либо 260. Это принимает 35, а да у нас ну. на 30. Ну, я и говорю, она отдает либо 280 тоже, либо 260. Но нам нравится, она реально очень яркая, удобная, классная и, в принципе, это самая, ну, такая большая, не знаю, как объяснить. Короче, ярче, чем вот эти, мы не видели. То есть 280, вот она стоит 455 рублей в Электрия. Почему мы, не, мы берем в Электрия? У нее гарантия, я не помню, года три, два года. То есть, если она в течение двух лет у себя перегорает, ты приходишь с чеком и тебе ее просто меняют. А у нас здесь развернулся рынок, какой-то непонятный, продается куча всякого, а мы теперь топим вон в жарчицу куда-то туда бахей. Вот тут кучу куча всякого бархла. Тут вот даже икра продается, даже пробовать можно. Очень странно. Там даже колбаса лежит. Прям вспомним СССР на одной из главных площадей города. Кстати, тоже, на самом деле, очень странная такая история с пробованием икры. То есть, типа, ты же не будешь покупать? Ну, странно, да? Дает попробовать. И у меня сразу возник вопрос, так если он дает попробовать, допустим, из нормальной банки, из магазина, а то, что у него там намешаны, то, что он продает в своих таких же красивых баночках, значит, что будет то же самое, что ты попробовал. Плюс ценник очень низкий. Одна банка 200 рублей, там, 90 грамм. Я бы так делала. Мы взяли в за, по-моему, рублей 300 на скидке. Нет. Она стоит 500-600 сейчас. Вот я ее купила полмесяца назад рублей за 300. Я прекрасно, прекрасно понимала, что сейчас мы придем, и я покажу там явно за банку рублей 700. Поэтому закупайтесь такими штуками пораньше. А еще нам палаточку с фергерками поставили здесь. Можно купить. Но мы так не делаем. Вот так мы затупили, опозорились, купили и не дождались пока еще нифига. Елки даже вон здесь. Здесь вообще все есть. Люблю наш райончик. У -у -у, веточки, елочки. Маленькие, большие. Все есть. Много. Лапси. Едем. Болтаю безумолку. Ой, а народу-то мы, конечно, сейчас тут застрянем часа на полтора, на два. Народу много. Все бегают, что-то покупают. Сейчас будем быстренько все закидывать. В общем, вот у нас есть такой прекрасный список, что нам нужно купить. Нет, это не он. Что купить, вот. вот. Что купить. Сейчас поставлю камеру в телегу, потому что это все не очень удобно, все быстро, народу много. много. Все быстренько закупаем. Мы и бежим, дома покажем. Бежим, да, да. Все, быстрей, быстрей. Это дурдом какой-то, столько народу. Я просто хожу и под Вообще Давай просто Давай еще пить. раз, что мне еще нужно? Огурцы, картошка, это то, что я Люди помню. Люди сошли с ума. Прям все, все громят просто. Вещай. Гадай, что я не смогу купить? Здесь этого нет. Огурцы? Огурцов нет? Огурцы нет вообще. Да ладно. Я спрашиваю мужика, где огурцы на тупо? Вы здесь не найдете. Серьезно? Ты что делаешь? Пойдем а к куда-нибудь искать. Офигеть. Ну, ну, с овощами мы закончили, Вы да. можете радовать. Цокуем. дальше. Мы... Круто, ладно. Я да. сейчас уверена, мы копченой грудки не найдем. Будем искать, потрем пяти, пяти, пятирый магазин. У Леши сложилось впечатление, что просто мало мы всего купили. Ну не, не, не, не, нормально, шипали. ладно. Я понимаю, что делать с горячим. Если шашлык мы заказать не можем... Да и нам еще нужно огурцы, копченую курицу. Мы здесь не нашли. Да я думаю нормально. Зачем наготавливать, если все остается? Ну как остается. Горячее, потому... кого Сейчас решим. Нам еще надо найти огурцы и что копченую, еще? Копченую курицу. Я думаю, что мы это сейчас занесем. Еще я мандаринов надо сходить просто. купить. Я схожу одна, я думаю. Мандаринов хочу что купить. А мандарины есть, мы мандарины. Мы можем ну, виноград просто, взять. типа виноград, мандарины. Ты давай скажешь виноград. Yeah. Виноград, мандарины надо? Мы можем купить в первых да, ман... числах праздников мандарины и Ну давайте, знаете, я пошла скажу. Фу, мы закупились, все вышло на 5 там сто, сейчас на тысячу рублей скорее всего чувствуем в другом магазине, потому что огурцов, копченой курицы, винограда и мандаринов мы не купили. Народу много, очередей много. Вообще все торопятся, все как всегда отложили все на последний день, так же как и мы. Поэтому вот такая вот бумаженца на 5041 рубль у нас вышла. Теперь мы бежим, потому что Максим хочет в дамскую комнату. Нам нужен испаритель в сигарету и посмотреть пару салатников. Потому что мы столкнулись с трагедией. Это первый раз нам надо с qr кодом туда идти, Максим в туалет хочет. Я Пойдемте мы туда. Я буду запаковывать, там пока вы в туалете. А ты там тоже? Ну, да, конечно нам еще в порядок. А, Максима, я Короче, мы столкнулись с проблемой, потому что это наш первый Новый год втроем. Мы обычно отмечали вдвоем, а то и не снимали. Либо отмечали у кого-то. У нас нет салатников. У нас есть один, и есть куча-куча пластиковых мисок, которые мы возим с собой с палатками и везде. Но красивых нормальных салатников на стол нет. Из той коллекции, которая у нас в принципе вся посуда, то есть черная, есть посуда в соседнем магазине в порядке. Мы сейчас побежим туда. И будем пытаться брать салатники там, если они не стоят баснословных денег, потому что они нам по факту нужны только сегодня. не, просто из пластиковых очень неприкольно. Мы можем из если вы потом у нас не будете думать есть. Пойдем, все, пока. Сашка, что ты тащит. Нашла? Нашла? веселье, О, ни хрена себе, корыто. Три салатника и маленькую миску под твоя листья. Отлично. 600 рублей все счастье. Вот это все за все или за каждое? Вот этот стоит 195, а это, по-моему, 40 или 60. Ой, вообще красота. Короче, все вышло 656 рублей. Красота. Mm -hmm. все. Ой, нет. 646. А что-то не за запаковалось? Нет. У нас время есть, что ли, не пойму. Развалившаяся сарделька. Я? Да. Нет. Да. Да. Да. Мы купили испарители, Леша захотел взять аж QD на вечер, потому что мы не успеваем. Я сейчас врежусь, Леша говорит, мне нельзя задавать на право. Бежим, короче, к лифту и сбрасываем все пакеты, и бежим за овощами.